Добрый день всем дорогие друзья, меня зовут Петр Семеров, я ведущий аналитик департамента по финансовому моделированию и анализу, FPI менеджер. А сегодня мы поговорим о таком механизме как социальный заработок. Вот данный сайт попал мне в руки приблизительно неделю назад. Сразу меня привлекла яркая надпись о том, что система автоматизирована на все 100% и позволяет зарабатывать. Как мы видим, у этого проекта есть заказчики из стран СНГ. Ну, лично мне это придает какой-то уверенности в этом проекте. Ну, чего уж медлить, давайте зарегистрируемся. Так, что мы здесь видим? Можно пройти регистрацию как новый пользователь и со своей страницы в социальной сети. Давайте я выберу как новый пользователь. Окей, нас перекинуло на страницу регистрации. Значит, мы делаем все правильно. Обратите внимание на то, что проект выдает нам индивидуальную сим-карту, через которую будет проходить вся дальнейшая работа. Вот получаем смс для регистрации в социалках. Прямо то, что мы делаем, когда регистрируемся вручную. Да, процесс регистрации не быстрый. Отлично, первый этап с регистрацией мы прошли. Теперь идет проверка заданий. Вы тут можете посмотреть, сколько заданий доступно для моего города. Ну вот мы и в личном кабинете. Вот здесь показываются задания, готовые к выполнению. Так, ну что, баланс у меня 0 рублей, а это и логично. Давайте нажмем «Запустить систему». Отлично, процесс пошел в автоматическом режиме. Сейчас мне подбираются рекламодатели, которые готовы принять выполнение заданий с моего компьютера и моего аккаунта. Да, здесь снова придется подождать. Отлично, вот пошла установка между системой, моим компьютером и разными сервисами. Ну все, система успешно запущена, деньги начали зачисляться на наш счет. Я не особо силен в продвижении раскрутки в социальных сетях, поэтому мне стало интересно, что это такое и как оно работает. У меня было время пообщаться с поддержкой о том, как именно работает система. В целом, ребята молодцы. Они сделали специальный алгоритм для накрутки лайков и подписок в очень глобальных масштабах. И каждый человек, который запускает систему, позволяет обходить блокировки со стороны сети. Поэтому они платят такие деньги за это. Все достаточно просто и прозрачно. Остается дождаться завершения. Отлично, 63 тысячи заданий уже выполнено, осталось совсем немного. Отлично, процесс и завершился. На моем балансе теперь не 0 рублей, а 99 тысяч. Давайте выводить свои деньги. Чтобы это сделать, нам нужно будет создать накопительный счет. И уже после его открытия нам смогут перевести деньги. А данная процедура, к сожалению, не бесплатная. Она стоит 347 рублей, но ничего, у нас на счету лежит 100 тысяч. Поэтому давайте не медлить и нажмем «Открыть счет» и «Зачислить заработок». Осталось только оплатить. Здесь есть два способа, это банковская карта и Яндекс Деньги. Я выберу банковскую карту, потому что деньги у меня лежат на ней. И заполняем все данные. Далее остается написать данные от своей карты, чтобы продолжить оплату. Здесь также максимально внимательно. После оплаты нас перекинуло в личный кабинет, значит мы сделали все правильно. Остается подождать открытия счета. Окей, счет открылся успешно, значит мы делаем все правильно. Ну все, денежки уже близко, осталось вписать свои реквизиты, на которые хотите получить деньги. После ввода реквизитов нам нужно будет оплатить комиссию, она зависит от суммы вывода. Давайте это уже наконец сделаем и получим свои деньги. Отлично, я оплатил и меня перекинуло в личный кабинет. Значит, я сделал все правильно. Остается подождать денег, они придут в течение 30 секунд. Давайте подождем. Отлично, деньги пришли на мою карту. Всем хорошего настроения и отличных заработков.